Друзья, всем привет! Спасибо, что нашли время заглянуть на наш канал. Перед началом просмотра этого видео не забудь подписаться и нажать на колокольчик. Вам не сложно, а нам будет очень приятно. Всем приятного просмотра. Врачи скорой помощи приехали в Президентский суд Москвы к актеру Михаилу Ефремову, которого судят по делу о смертельном ДТП. Фельдшеры скорой прибыли в суд через пять минут после Ефремова, которого в здании практически заносили. Они направились в комнату, где обычно находится актер до заседания. Накануне адвокат актера Эльман Пашаев сообщил об ухудшении состояния здоровья Ефремова. По его словам, у артиста проблемы с сердцем, вчера было тяжелое состояние, но он отказался вызвать скорую.